Вот как Гагарина, или это не Гагарин? Ты чё, а кто это? Тебе <Дежур>, что ли? Выезд, если ты там делаешь, там, допустим, 9 часов, здесь пробки будут, то есть ты на 9 не можешь сделать выезд, потому что ты попадешь просто в пробку. Я думаю, надо брать. Чтобы в нарте укрыться? Да. Сначала лопата, ключ на десять. Все, отлично. Все, готов?